Таймер TM3230 предназначен для включения и выключения нагрузки через заданное время пользователям. Время можно задать от 1 секунды до 999 часов. Работать может в разовом режиме, режим работа и пауза, и также есть циклический режим. Режим 0, разовый режим. При подаче питания работает время задержки значение которого, которого установлено на красном дисплее. После окончания времени задержки включается нагрузка, которая будет включена, пока подается питание. Перезапустить программу можно нажатием на кнопку Restart или снятием питания с реле, и повторной подачей питания на реле. Режим 1. Разовый режим. При подаче питания включается нагрузка на заданное время задержки, значение которого установлено на красном дисплее. После окончания времени задержки отключается нагрузка и будет отключена пока подается питание. Перезапустить программу можно нажатием на кнопку Restart или снятием питания с реле и повторной подачей. Режим 2. Пауза, работа, пауза. При подаче питания нагрузка не включается на время задержки, значение которого установлено на красном дисплее. После этого включается нагрузка на время задержки, которая установлена на синем дисплее. По окончании нагрузка выключается и будет выключена пока подается питание на таймер. Перезапустить программу можно нажатием на кнопку Restart, или снятием питания с реле и повторной подачей питания на реле. Режим 3. Работа, пауза, работа. При подаче питания включается нагрузка. Работает время задержки, которое установлено на красном дисплее. После этого нагрузка отключается на заданное время, которое установлено на синем дисплее, по истечении которого нагрузка включается и будет включена, пока подается питание. Перезапустить программу можно повторным нажатием на кнопку Restart. Или снятием питания с реле и повторной подачей. Режим 4. Циклический режим. При подаче питания работает время задержки, которое установлено на красном дисплее. Затем включается нагрузка. Работает время, которое установлено на синем дисплее. И так будет бесконечно долго, пока подается питание. Режим 5. Циклический режим. При подаче питания включается нагрузка. Работает время, которое установлено на красном дисплее. Затем нагрузка выключается. Работает время, которое установлено на синем дисплее. И так будет бесконечно долго, пока подается питание. Таймер T3230 имеет энергонезависимую память. И при пропадании питания настройки не сбиваются. Питание таймера 220 вольт переменного тока. Также встречаются модификации с питанием 12 вольт постоянного тока. Включает и выключает нагрузку электромагнитное реле, которое гальванически развязано от питающего напряжения. То есть может включать нагрузку, отличную от питающего напряжения. Реле нормально разомкнуто. То есть когда не подается питание на таймер, реле не подает питание на нагрузку. Резистивную нагрузку, то есть ТЭНы, больше 1 кВт подключать не рекомендую. Индуктивную нагрузку, то есть электродвигателя, больше 300 Вт подключать не рекомендую. Лампы накаливания желательно не подключать. Таймер, таймер Т3230 щитового исполнения, то есть предназначен для монтажа на передней панели щитов. Размеры и схему подключения таймера вы видите на экране.